доброго всем денечка давно я ничем не занималась на канале была в отпуске ездили в санаторий отдохнули и вот с новыми с новыми силами я решила что все хватит отдыхать хватит пора браться за работу пора браться за видео я очень скучала по своим друзьям по их замечательным видео сейчас самое время наступило когда можно Вниманием, зайти в гости не торопясь, посмотреть, почерпать что-то новое у каждого из вас. Друзья мои, очень-очень скучала. Вот Ездили мы в санаторий, Есть вот у, меня, у нас рядом с Татарстаном республика, называется она Удмуртия. Это край лесов, край воды, край грибов, очень экологически чистая. Республика, там в основном лес выращивается, лес леспрохозы на территории этой республики. Ну вот мы были в санатории Ува. такие удивительные сосны, как свечки, высокие, я никогда такого не видела. Очень красиво, конечно. Вот это мой маленький отчет, исчезновению моего. А сегодня я хочу приготовить домашний хлеб. Муж вышел уже на работу. Вот думаю, дай-ка я приготовлю хлебушка. Я очень люблю готовить с пирожки с мясом, с капустой. Вот я обычно таким образом все готовлю. Это у меня фарш куриный. Нынче мы держали бройлерных кур. Кур много, сделали фарш, капусточка, лучок. Сейчас это я все пережарю. У меня будет такая заготовка для пирожков. И поставлю самое простое, обычное тесто. Вот я положил сюда муку. Сейчас положу сюда еще разрыхлитель. Просто на воде хочу сделать простое тесто, потому что хочу сделать хлебушку. Не столько пирожки, сколько хлеб. Истисковалась по домашним делам, потому что там санаторий санатории нас кормили. Все было очень хорошо, замечательно. Кормили уж очень много, даже так, <смех> даже так, никогда в жизни такого изобилия не видела уж очень много. Там шведского стола сейчас нет, конечно, в связи с этой эпидемией. Все очень строго, соблюдается весь масочный режим, все очень-очень серьезно, подход очень серьезный. Пока я ездила, вот посмотрите, как у меня расцвела Пеларгония королевская. Я просто воткнула черенок, и вот через 10 дней, посмотрите, она так расцвела, такая красота. Я приехала, и меня порадовал этот цветочек тем, что он расцвел. ну давайте вместе будем делать пирожки с мясом, с капустой и печь хлеб. Мясо с капусточкой я жарю самым простым способом. На сковороде до полуготовности. Да, сильно готовить. Пережаривать я не буду. Посолила. Ну, говоря, все, минут 15 я вот так вот обжарю. Но это, видите, курица грудка, поэтому она очень быстро доходит. Вот. Все оставлю, до оставлю до остывания. Параллельно я готовлю тесто. Дрожжи у меня здесь живые. Я наливаю вот теплой водички. Ну, сейчас размешаем. Подождем, пока... Заработаю дрожжи, сделаю тесто и будем ждать, когда будет, как оно поднимется, насколько скоро. Вот, наверное, все. Тест уж делается у всех одинаково. Я на воде сегодня просто делаю, потому что все-таки это. Хлеб я буду печь, поэтому ничего сюда не добавляю. Разрыхлитель немножко, соль, сахар и живой дрожжи. Так, сейчас подожду, когда все это поднимется. Будем делать пирожки и хлебушка. Вот тесто мое подошло. Я разложила уже его на порции. И вот так вот капусточку я обычно раскладываю. Я делаю пирожки. В виде треугольничков мне это очень нравится как треугольнички чтобы они у меня были Сейчас я покажу как это делаю фарш получился очень сочный куриный фарш всегда уж неплохо получается при стрипне капусточка у нас своя курочки свои лучок свой в общем это все все вот так вот я делаю такие треугольнички, складываю на противень, дама маленько расстояться и в духовочку. духовку у меня уже нагретая, 180 вот такие вот треугольнички я делаю, небольшие, ну как раз чтобы один раз в другой раз покушать вот такой у меня хлебушка получился я в силиконовую форму но уже не расстоялась моя клашонка я сейчас тоже поставлю ну и будем ждать результат как что у нас испечется из капусты я подготовила для расстоя и обычно вот так их вилочкой чтобы они поднимались расстой поставлю еще минут на 15 20 вот таким образом маслицем чуть-чуть сверху пройдусь чуть-чуть сбитым -чуть. ну, яйцом с молоком обычно там кто-то сверху проходится а я вот просто маслицем подсолнечно мне этого ну, вот так в семье у меня любят. Нет, да немножко я делаю, потому что сейчас детей уже нет у них. Учеба началась. Учатся тут нам с супругом Вполне достаточно такое количество, что вот он утром пойдет на работу, перекусит. Любят такие он пирожки. Ну что, с Богом поставим сейчас в духовочку, расстоится и будем ждать, как испекутся мои пирожки с капустой, с мясом. Хлебушка мой испекся. Вы посмотрите, какой Ах, мягенький, кориченький. Ну что может быть лучше домашнего хлеба, правда? Очень мягкий. Свою форму принимают тут же. Очень вкусно. Сейчас подойдут пирожки. Вот так нам понемножку на двоих нам хватает. Румяненький, свеженький. Свой хлебушек. Пирожки мои готовые, вот такие они румяные, аппетитные. Сейчас я разломлю один. Я видела, что было много начинки, так это аппетитно было. М -м -м. Вкусно. Делаю так, как у меня любят домашние. Немного вот, но супруг придет с работы, ну, достаточно это будет нам на двоих. Так я стряпаю пирожки с капустой и мясом. Это мои любимые пирожки и хлебушка. Всем желаю доброго здоровья. Не болейте, не болейте, друзья мои. Мир вашему дому.